Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Захотелось мне лазанье, Какой классный, с баланезом с бешамелем. Но классическое лазанье с соусом баланез готовится долго. В первую очередь, потому что сам баланез готовится долго. Поэтому я решил приготовить куриную лазанью. Она будет готова минимум в два раза быстрее. Да и курятин в наших краях раза в а три, и в четыре дешевле говядины. Набор овощей к такой лазани, может быть, какой угодно. Я взял сладкие перцы, морковь, лук-порей, репчатый лук, естественно, курятину, это у меня бедра без шкур и без костей уже, протертые томаты, сыр моцарелла рассольная. На самом деле, сыр по своему вкусу выбираете. Главное, чтобы вам по вкусу нравился. А для соуса бешамель я взял молоко, муку, сливочное масло, а для ароматизации, естественно, зеленую часть лука-порея, половинку репчатого лука, ну и там мускатный орех и черный перец. Ну и листы лазаньи тоже, конечно, понадобятся, я их забыл на стол выставить. А ночное, естественно, с ароматизации молока. Сюда же пойдет лук-порей, относительно зеленая часть, и репчатый. Надо довести до кипения, затем проварить без кипения минут 15-20. И пока этот процесс идет, разберусь с овощами и курятиной. Надо нарезать мелкими кусочками. Через мясорубку не хочу пропускать. Можно было бы взять грудку, но красное мясо мне нравится больше. Можно начинать обжаривать. Лук нарежу кубиками помельче, а сладкий перец покрупнее. Что там с мясом, кстати? Прекрасно все. Можно уже лук добавить. Сначала пусть потомится немного, а вот перец буду в самую последнюю очередь добавлять. Пока с морковью разберусь. Ее тоже резать кубиком. И вот ее-то порежу как можно мельче. К мясу и луку ее. Сто раз говорил, еще раз повторюсь. Очень важно, чтобы сладкие овощи при нагреве хорошенько прогрелись, чтобы сахара моркови и лука карамелизовались. Это даст очень классный вкус всему соусу. Отлично. Все, можно заниматься бешамелем. Сначала на сухую мукуслика поджарить такого вот, далекого кремового оттенка. Как только ореховый аромат пошел, можно добавлять сливочное масло. И через минуту после уже можно вмешивать молоко. Только здесь ну, удалить из него весь лук, он уже свое дело сделал. Масло масляное получилось, дело сделал. Молоко вмешиваю по частям. Только не торопитесь и не плюхайте сразу все молоко, комочки в соусе получатся. А теперь доведение до вкуса: соль, перец, мускатный орех и перемешиваю. Бешамель готов, осталось разобраться с первым соусом. Сельдерей помельче нарежу и в посудину курятине. И мешать. И протертый томат сюда же. Дожидаясь закипания, остается выправить на вкус соль, перец и, я думаю, обязательно сахар. Скорее всего, мои овощи недостаточно сладкие, да и ваши тоже. Подсладочный недостаточно. Не пожалейте соли. И сахара самое главное. Сделайте такой соус, чтобы с трудом удерживаться. Для того, чтобы не выклевать его прямо сейчас, не дожидаясь никакой лазани. И вы узнаете, что такое настоящий пердуха. Чайную ложку сахара сюда смело. У меня коричневый просто потому, что белого нет. И так можно любой класть. Все, давайте собирать лазанью. Вниз бешамель, затем листы теста, затем соус. И сырика кусками. И тестом закрыть. Опять соус, опять листы теста, и опять бешамель сверху. И разогретую духовку минут на 25-30. Верхний и нижний жар, никакой конвекции, средняя полка, 90-200 градусов. Ждем изо всех сил. Наконец-то долгожданный момент. Так. Вот это прекрасно. Я, в принципе, обожаю лазанью. А лазанья с курицей чтобы ее расцветить, потому что курятина, на мой взгляд, все-таки менее яркое мясо, вот с этим большим количеством сладкого перца, с другими овощами, это класс. Ну, и обязательно, конечно, вот эта ароматизация молока, без нее бешамель, не бишамель. Так что, короче, это надо готовить. Опять же скажу, не заморачивайтесь, извините. Не заморачивайтесь вы именно моцареллой. Любой другой плавящийся сыр, который вам нравится по вкусу, будет здесь также же хорошим, будет просто все классно. Так что, короче, смело готовьте и наслаждайтесь. Тем более, это достаточно быстро получается. Вот. И, на мой взгляд, совсем недорого. Так что, готовьте. Приятного вам аппетита. Огромное спасибо за компанию. Не забудьте поставьте лайк. Если вам понравилось, если не понравилось, естественно, дизлайк. И там комментов не кучу навалите, что ты готовишь всякую ерунду. Всем пока.